Преклоню колено перед дамой, Сколько бы не встретила тазим. И забьется сердце, как подраны, Перед взором нежным, чуть родным. То она, чужая мать, супруга, Или просто превосходное дитя. Не ищу, давно я в дамах друга, Лишь слова дарю, их всех любя. Что мне дарит ежедневно утро, Столько дарит, что белеет свет, тот, который миру перламутром Крыльях ангелов приносит нам рассвет, приклоню колено передам, Подарю с души свои цветы, И снежинки слов в рассвете раннем Не спадут у ладони с высоты.